Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Алексей Лазарев, я являюсь менеджером проектов компании «Актив». Сегодня мы поговорим о такой популярной ныне теме, как интернет вещей. Наше сегодняшнее мероприятие будет посвящено обзору проблем, с которыми могут столкнуться разработчики системы и обыватели в мире Айот. В частности, проблем безопасности, как информационной, так и организационной. И если будет интерес, то в будущем мы рассмотрим каждый упоминаемый мной аспект подробнее в следующих вебинарах, и, возможно, появятся какие-то новые предложения от вас. Интернет-вещей – это не только умные бытовые приборы, с которыми большинство ассоциирует эти понятия. Перспективы таковы, что концепция IOT применима практически в любой сфере, где существуют четко формализованные задачи, которые можно поручить технике. Зачастую эти сферы тесно связаны с понятием критической инфраструктуры и относиться к этому нужно серьезно и ответственно. Сегодня ситуация такова, что провести четкую грань между привычным нам интернетом людей и интернетом вещей довольно сложно, так как в подавляющем большинстве случаев исключить участие человека полностью невозможно. И здесь, может быть, больше подошел бы термин «интернет всего». Многие функции можно делегировать технике, но ответственность за последствия всегда лежит на людях. Тем не менее, термин «айот» успешно применяется, уже созданы и развиваются, успешно продаются решения, так или иначе относящиеся к данной тематике, и смело можно говорить как об «айот» как о состоявшемся явлении. И перспективы таковы, что привычный нам интернет людей становится малой частью уже помянутого интернета всего, где интернет вещей будет доминировать как в плане количества выделяемых адресов, так и в плане массива получаемой и обрабатываемой информации. Собственно, это уже вовсю происходит. Что делает Toyota уже сейчас? Ну, в принципе, он избавляет нас от рутинной работы. Это включение и выключение механизмов при состоявшихся условиях, мониторинг расхода ресурсов, выявление слабых звеньев, отслеживание положения транспорта, Времени его прибытия, расхода того же топлива, это мониторинг безопасности на производстве и повседневной жизни, когда мы контролируем условия работы, местоположение сотрудников, снимаем какие-то их жизненные показания. Это, конечно же, умные бытовые приборы и такой немаловажный аспект, как сбор статистики, определение трендов, прогнозирование, анализ состояния оборудования, например, в контексте предиктивной аналитики. «Автоматизация только этих вещей экономит нам массу времени, которые люди могут потратить с большей пользой. И в ряде случаев прирост общей эффективности может состоять, составлять десятки процентов, особенно в областях, где решение Айот помогает выявить скрытые каналы утечки ресурсов или огрехи в их учете». Еще одно полезное свойство умных вещей таково, что они могут действовать своевременно, когда этого требует ситуация, не засоряя наше информационное пространство понапрасно и тем самым разгружая наш мыслительный аппарат, который можно задействовать с большей отдачей. Приведет ли Айот к новой промышленной революции, сказать сложно. Для этого нужно радикальное изменение качества средств производства, а этот процесс не быстрый. Но у так называемая индустрия 4.0 есть шансы способствовать прогрессу в ближайшие десятилетия. И насколько светлым будет такое будущее, зависит только от того, как мудро мы распорядимся плодами собственной инженерной мысли. Что же мешает объединению глобальной айот? Ну, как и любое молодое явление, айот имеет ряд своих проблем. Прежде всего, это молодость самого явления. По сути, сейчас осваиваются технологические островки, где отдельные устройства чувствуют себя хорошо. К таким можно отнести, например, множество проектов в сфере ЖКХ, логистики. И, по сути, каждый такой островок представляет собой интернет вещей, работающих в определенной сфере. Зачастую они никак не связаны с другими островками. Потребность в интеграции островков еще не везде назрела, да и интеграторы на данном этапе не все сильны. Но, как мы помним, большой интернет просто развивался похожим образом, пережив отбор технологий и стандартов. Проблемы собственности. Ну, сейчас вся инфраструктура не принадлежит единственному собственнику. и Кто-то владеет транспортными потоками, кто-то информационными, кто-то финансовыми, кто-то двигает сотовую связь, кто-то проводную. Кто-то использует открытые радиочастоты. Приходится много и упорно искать подходящую платформу для развития бизнеса и, что немаловажно, много договариваться. Глобальное планирование, которое могло бы, конечно, ускорить процесс на данном этапе, невозможно вот по этим же причинам, поскольку разные области и у них разные вендоры и собственники. По крайней мере, здесь без серьезного участия государства это малореально отсутствие универсальной платформы, вследствие того, что, например, на данный момент не существует единого способа передать данные для всех типов устройств. Где-то лучше чувствовать себя одна технология, где-то другая, где-то удобнее и дешевле провода, где-то идеальные беспроводные решения, они все тоже разные. При этом у всех направлений есть свои вендоры, продвигающие стандарты свои, и стандартизация в данном случае – это отдельная большая тема, которая затрагивает не только то, что происходит в нашей стране, но и то, что творится за рубежом. И здесь без грамотного взвешенного подхода, который позволил гармонизировать стандарты, сделать их совместимыми с международными, мы рискуем оказаться в ситуации технологической изоляции. А это вредно и для перспектив бизнеса, так и для развития отрасли в целом. Конкуренция схожих по сути технологий. Сегодня пока рано говорить о том, кто выиграет технологическую гонку, например, в сегменте той же беспроводной в сети передачи данных. Кто-то полагает, что последнее слово будет за сотовыми операторами. Вот, например, обслуживание большого количества датчиков без необходимости докупки СИМа к ним – это вот значительное преимущество LPWAN, которое существенно сказывается на стоимости решения. Возможно, в будущем сотовики или кто-то, кто ими владеет, скупят инфраструктуру подобную ЛПВА аналогично тому, например, как это происходило во время, в свое время с провайдерами домашнего интернета. Но, думается, произойдет это тогда, когда у них появится объективный экономический интерес. То есть появится достаточно большое количество оппонентов и уже сформировавшиеся к тому времени потребности в интеграции и улучшении. Быстро меняются экономические условия и не всегда в прогрессивном ключе. Сегодня деньги есть, завтра их нет, ввели санкции, перестали поставлять какие-то витальные для вашей системы компоненты и на этом развитие приостановилось. Юридические проблемы. Сегодняшние решения должны удовлетворять условиям текущего законодательства. То есть помимо интересов собственников, той или иной инфраструктурной базы есть и другие аспекты. Например, как то Федеральный закон о персональных данных, закон о безопасности критической информационной инфраструктуры 187, закон об информации, информационных технологиях и защите информации, различные законы положения о лицензировании деятельности по разработке и применению тех же средств криптографической защиты информации и все, что он за собой тянет. Ну и помимо этого, в ряде случаев возникает противоречие социального, морально-этического, религиозного характера. Где-то нельзя фотографировать, где-то нельзя применять телескопию. В общем, эта область требует содействия как сообществу профессиональных юристов, так и технических специалистов и менеджеров. Задача подружить вышеупомянутые профессии и дать возможность нанести пользу, а не вред, грамотно углавив тенденции и составив картину будущего с учетом различных факторов, на сегодняшний день является одной из ключевых. Также зависимость от смежных отраслей, которые не всегда готовы к изменениям. Это, как правило, производство и социальная инфраструктура. Придумали классное решение, пришли на производство, Ребят, давайте внедрять, давайте. Мы не готовы. А когда будете готовы? Ну, года через 3-5. Ну, и такая проблема, как высокая стоимость и дефицит ресурсов. Сегодня очень остро ощущается нехватка финансовой, технологической и кадровой ликвидности, к сожалению. Ну, и, наконец, проблемы безопасности, которые мы сейчас попытаемся раскрыть более подробно. Собственно... Проблемам безопасности будет посвящена дальнейшая часть нашего вебинара, и проблематика здесь охватывает как технические, так и организационные аспекты. Ну, первая проблема – это да, зоопарк, с которым нужно постоянно работать. Сейчас мы имеем множество решений, так или иначе, относящихся к тематике АЙОТ на отдельных объектах, так и на различного рода предприятиях, зданиях, устройств много, все они разные. Проводить аудит безопасности каждого устройства, а уж тем более сертифицировать их как отдельно, так и в составе системы, это гигантская работа, которая под силу лишь крупной организации компетентных людей. Развитие бизнеса тянет за собой потребность в изменении технологической базы. Например, если раньше некий контролируемый объект жил в своей закрытой зоне, общался по незащищенному протоколу с диспетчерской на том же предприятии и не испытывал проблем с атаками извне, то вдруг, например, возникает необходимость общения с центральной диспетчерской в другом городе. Другими словами, возникает потребность вывода каналов мониторинга и управления из безопасной зоны вовне. Просто вытянув провода наружу, мы подвергаем объект угрозе нестанционированного доступа. И здесь альтернативные варианты, как, например, Установка каких-то шлюзов не всегда помогает, во-первых, это да затратно, во-вторых, введение новых уровней порождает опасность возникновения новых угроз. И плюс ко всему, на стадии развития подобных проектов мы не всегда в полной мере представляем себе спектр угроз, их генезис, способы защиты от них, да и зачастую саму необходимость применения средств защиты. А ведь речь может идти об объектах критической инфраструктуры потребность в модернизации ранее построенных и функционирующих систем. Многие компоненты существующей инфраструктуры, в которой мы живем, создавались десятилетиями, задолго вообще до осознания проблемы, например, кибертерроризма. Во многих системах используются коммуникационные каналы, заложенные еще в середине прошлого века. Они до сих пор отлично выполняют свои функции. Возникает соблазн использовать эти каналы для передачи, например, дополнительных каких-то данных ну, например, вот старые телефонные провода отлично подошли для высокосторостной передачи по технологии АДСЛ. Почему бы таким опытом не воспользоваться? И, наверное, это было бы дешевле, чем строить новую сеть. А лучше воспользоваться уже имеющимися. Ну, например, вот появилась возможность передавать большие данные по рельсам, не мешая работе автоматической локомотивной сигнализации. Почему бы нет? Но проблема в том, что эти каналы зачастую открыты для постороннего доступа. И передавать в открытом виде даже не управляющую, а информацию, например, для мониторинга, это просто опасно. Если говорить о радиоканалах, то там эта проблема стоит не менее остро. Необходимость обеспечения защищенной связи между устройствами, которые сегодня, например, невозможно без стойкой криптографии. Многие автономные конечные устройства, такие как датчики, обладают крайне слабой вычислительной мощностью из-за низкого запаса энергии. То есть они питаются от батарейки. И использование стойкой криптографии при обмене данных, здесь процесс достаточно энергоемкий. А та же асимметричная криптография, если мы говорим о серьезном классе защиты, или, не дай бог, PKI, может поставить жирный крест на развитие технологий, где присутствуют миллиарды слабеньких устройств, работающих от батарейки. Так что опять упираемся в технологическую базу. Мы не всегда видим все уязвимости. Когда некоторые производители говорят, что сеть безопасна, то возникает вопрос, собственно, от каких именно атак она безопасна. А атак привлекли множество. Это атаки на канал связи, такие как перехват, подмена пакета, повтор сигнала. Перехват данных, идентификации, собственно, это атаки на устройство в момент, например, активации. Это ДОС-атаки, это подмена устройства, взлом чипа, то есть полная эмуляция устройства и порой неважно атакующему, сколько денег это съест. Если это какая-то серьезная организация, ваш конкурент или еще кто-то, то, то а, это, в принципе, выполнимо. Попытки манипуляции украденными ID или биометрией ⁇ банальный инсайт, то есть когда доверенный ваш человек работает куда-то налево. Те же троянцы с отложенной активацией, с закладки в оборудовании, все это создает такой широкий спектр возможностей для злоумышленников, что предусмотреть все эти варианты на стартовых этапах бывает не совсем возможно собственно генезис угроз всегда ли мы осознаем мотивы атакующих и кому это нужно ну первое что приходит на ум это да хулиганство саботаж терроризм злой умысел это недобросовестная конкуренция с целью например кражи технологии это та же кража персональных данных в том числе и биометрических то есть биометрия это вообще интересная вещь вы ее один раз компрометировали это навсегда угрозы работоспособности от независимых от нас факторов, например, такие как вдруг пропало электроснабжение, случилась какая-то погодная катастрофа, война. Тот же, например, Роскомнадзор. Вот, недавний случай с отопительными котлами, управляемыми через мобильный сервер, это показал, когда Роскомнадзор заблокировал, например, определенный опять, спектр адресов, и после блокировки связь с котлом через мобильное приложение, просто пропало. То есть мобильный сервис недоступен, ребята что делать не знаем. Дурак или человек не на своем месте. То есть когда ущерб может быть причинен неумышленно из-за отсутствия компетенции, случайной шалости или может быть человек действительно хотел помочь, но не знал как. Все эти факторы могут быть как умышленными, так и нет, как случайными, так и прогнозируемыми. И с ростом бизнеса, собственно, да, меняется инфраструктура. С изменением качества инфраструктуры практически всегда появляются новые грозы. И печально то, что реакция на них, как правило, запоздала. То есть какие факторы, собственно, способствуют успешным атакам? Их можно поделить также на технические и организационные. Ну, например, вот... Для слабых датчиков это маленький размер пакета, это вынужденная мера. То есть легко интерпретируемый пакет, структуру которого легко понять, он может быть таким слабым местом. Легкость идентификации устройства. Было несколько решений, которые, например, отдавали по открытому эфиру просто ID в открытом виде ничем его не подписывая, это действительно проблема. Когда его могут перехватить, например, и из какого-то клона устройства или своего какого-то своей закладки повторить такой же пакет. Легкий физический доступ к оборудованию, такие как, например, базовые станции, которые устанавливаются где-то на крышах, так и, собственно, сами устройства, которые могут стоять в квартире и, или где-то в открытом месте, когда злоумышленник просто имеет к ним физический доступ. Такой фактор, как устаревшая прошивка со старыми протоколами безопасности, в которых не закрыты какие-то известные дыры. То есть если вы вовремя не обновляете программное обеспечение ваших устройств, то использование устаревших версий протоколов несет в себе опасность... То есть хакер в этом случае идет по проторенной дорожке, то есть он знает, какая версия, он знает, как обойти какие-то защитные механизмы, поскольку это уже было сделано не раз. Все это дает злоумышленникам широчайший инструментарий, и если начнем серьезно копать, много чего найдем. И это только все, например, в рамках одного технологического направления можно найти. В других областях таких примеров тоже будет масса. И такой немаловажный фактор, как отношение бизнес, бизнеса, самого бизнеса к безопасности. На начальной стадии развития бизнес стремится в первую очередь завоевать плацдарм, с которого можно затем будет двигаться дальше. Лишние затраты и лишние сущности здесь малоинтересны. Они проедают драгоценные ресурсы на старте. То есть важнее продемонстрировать возможности решения потенциальному покупателю и такие... Вещи, как безопасность, попадая в список так называемых субтехнологий. Очень обидный для нас термин, а на деле эта безопасность является препятствием для успешного старта. Если, конечно, проект сам напрямую не связан с обеспечением безопасности, но и там могут быть какие-то моменты. И вот покупатель нашелся, нужно внедряться на объект, а архитектурные возможности для внедрения защиты были упущены еще на стадии запуска проекта. Переделывать архитектуру системы дорого, и на это нет времени. Плюс, как правило, у стартапов бывают чрезмерно оптимистические оценки на старте, когда надо завоевать доверие заказчика. С большой долей вероятности сожрут резервы, заложенные под риски. Пора внедрять, а времени на организацию нормальной защиты уже физически нет. И вот таким образом открываем врата ада, а дальше на кого бог пошлет. Если вспомним, как это было, например, с метрополитеном, сколько было попыток сделать нормальный электронный билет, по-моему, штуки три или четыре, как все это ломалось и обходилось, и сколько денег было потрачено на переделку, а фактически на полную перестройку архитектуру пропускной системы. Вот это один из таких примеров. А бывает хуже. Например... Недавний печальный случай с плавучим доком для Кузнецова. То есть, по слухам, временные перебои с электроснабжением вызвали остановку откачивающих насосов. Док затонул, кто-то погиб, чуть ли не затонул крейсер. Почему не была предусмотрена система аварийного питания, или, может быть, была предусмотрена и не работала, мы не знаем. Но факт, что вот флот на длительное время остался без единственного авианосца. Применялась ли там автоматика или нет, по большому счету не важно То есть сказался внешний фактор, который банально не учли. Поэтому о безопасности систем, имеющих различного рода электронные энергетические коммуникации, а с УТП, автоматизированное управление, полезно подумать заранее. Когда? Но ну, в идеале непосредственно на старте проекта, чуть ли не на этапе идеи желательно первичного анализа, когда есть возможность влиять на будущую архитектуру. Потом будет в разы дороже, если не на порядке, и чревато серьезными потерями. Какие потери? Ну, самые неприятные, человеческие жертвы. Это все то, что перечеркивает любое решение. Юридические потери, когда потери ваших партнеров и клиентов обернутся рисками против вас. И все это приведет в итоге к финансовым потерям. Кроме того, инфраструктурные потери, когда разрушается часть вашей системы вследствие непродуманного подхода к реализации. Временные потери, репутационные, то есть то, что собиралось годами, рухнет за несколько часов. А если вы открытое акционерное общество, то еще скажется на стоимости акции и в итоге на стоимости вашей компании. Все эти риски требуют осмысления и проработки плана действий. Поэтому было бы, наверное, крайне полезно разработать методику, которая давала бы хоть сколько-нибудь точный прогноз по затратам на комплексную защиту системы. В идеале, конечно, хотелось бы, чтобы первичная оценка сводилась к процентом от стоимости проекта с учетом применяемых в нем решений. Но это с учетом того, как, что методология будет хоть как-то выстроена. Ну, давайте попробуем сформулировать предпосылки и как-то сделать первые шаги к систематизации такого подхода к безопасности. Так как наша отрасль относительно новая, то лучший способ на ближайшее время собрать прецедентную базу это обмен опытом. То есть чем больше решений, тем легче отслеживать ключевые закономерности. Нужно нарабатывать проектную базу, но с другой стороны, нельзя забывать о том, что приемы и технологии эволюционируют зачастую быстрее, чем мы сами этого готовы. Поэтому методика должна опираться как на базу знаний, так и по возможности обладать неким предиктивным аппаратом. Важно заглянуть, попытаться заглянуть в будущее, чтобы понять, куда должен развиваться ваш бизнес, каким вы видите его через 3, 5, может быть, 10 лет, как специалисты в смежных областях, те, которые затрагивают ваш бизнес, видят будущее в выбранном направлении, и на основе компиляции всего этого строить картину уже существующих будущих угроз, и способов борьбы с ними. Может быть, кто-то из вас слышал о такой вещи, как алгоритм решения изобретательских задач, например, это вот такой достаточно мощный, постоянно эволюционирующий инструмент. Он помогает определять нам направление поиска решения, ну, казалось бы, на первый взгляд, нерешаемые задачи, и систематизировать процесс этого поиска, отбросив метод научного тыка когда перебирается бесконечное число вариантов, спонтанно происходящих в голову. Это при мозговом штурме или еще как-то. А вот, наверное, что-то такое можно было бы разработать и для выявления потенциальных угроз и определения методов борьбы с ними. Так как технические противоречия в нашей сфере также присутствуют в большом изобилии. О, задачами такого алгоритма могли бы быть, ну, во-первых, это правильно собранные данные, определение области для работы, полю, помощь в выборе спектра угроз, поиск адекватных мер борьбы с ними и избежание ошибок рост. Ну, сама себе разработка такого алгоритма дело нелегкое, затратное и требующее усилий специалистов по многим направлениям. Поэтому обмен знаниями и опытом здесь жизненно необходим. И кто бы мог быть аккумулятором таких знаний, ну, здесь, наверное, необходимо создать какие-то сообщества или открывать рабочие группы в существующих организациях, например, таких как ассоциация Интернет Вещей. Ну, если говорить о методике, то в основе любой методики лежит, конечно, процесс сбора данных. Что нам необходимо собрать? Ну, во-первых, определить зону ответственности системы, с чем она имеет дело, как влияют на это ключевые бизнес-процессы. Определить объекты, требующие защиты и цели, от атаки, цели от атаки. То есть устройство, каналы связи, шлюзы, оборудование. Определиться с регламентом процессов необходимо. Определить и типизировать, что немаловажно, источники угрозы, сами угрозы. Какие они? Информационные, физические, внешние, внутренние, природные. Определить портреты людей, представляющих угрозы. Это не обязательно могут быть злоумышленники, такие вот матерые хакеры в черных плащах. Это может быть просто оказался человек не на своем месте. Человеческий фактор необходимо изучить изнутри снаружи. И, как говорится, у каждой... Катастрофы есть имя и фамилия. Что это могут быть за люди? Вот такой анализ тоже следует провести. Определить, чему может провести недостаток, а может быть переизбыток ресурсов. Кадровых, финансовых, инфраструктурных, материальных, информационных. Как система отреагирует на, допустим, нехватку эфирных частот, каналов связи, недостаток энергоснабжения, например, из-за взрывного роста количества потребителей, которые вы там вовремя не спрогнозировали, или из-за аварии. Необходимо изучить, как была реализована защита в похожих системах, какие проблемы, дыры были найдены, то есть и по возможности применить часть кейсов на разрабатываемой вами систему. А для этого, собственно, нужна общедоступная база знаний собрать, анализ проанализировать законодательную базу, что будет при реализации существующих законодательных инициатив. Может быть, удастся определить, в каком направлении может развиваться законодательство с учетом социальных, рыночных, а может быть, и политических трендов. Такой еще вопрос, как, например что будет, когда ваше решение, протокол, алгоритм, например, войдет в список общепринятых стандартов. Кто-то к этому стремится, кто-то, например, нет. Ну, к примеру, шифрование. Сегодня ваше устройство использует некий алгоритм, завтра вашими или усилиями ваших партнеров этот алгоритм стандартизировали. И ваше устройство, скажем, станут относиться к средствам защиты криптографической, криптографической защиты информации. И, соответственно, устройство будет попадать под новые законодательные ограничения. Такой момент, как анализ смежных зависимых, либо влияющих систем, если таковые имеются. Также немаловажно определить последствия реализации угроз и их цену, какие финансовые, человеческие, репутационные. Определить меры противодействия этим угрозам, их стоимость. Если эти меры, например, чрезвычайно дороги, а порой бывает, что они наглухо перекрывают вообще бюджет полностью, то, возможно, что-то следует изменить в самой системе, какие-то бизнес-процессы или как-то их оптимизировать. Представить себе полезно, куда может пойти эволюция системы. То есть будет ли она в будущем выходить за рамки сегодняшних задач. Распространится ли ее применение, скажем, на другие отрасли, на другие объекты или на какую-то э, параллельную похожую систему. Как могут меняться при этом условия, в которых работает система. И, конечно же, привлекать специалистов по безопасности и юристов по возможности. Конечно. Ну, вообще следует это делать, наверное, всегда обработка данных. То есть, что нужно сделать с вашей информацией? Ну, Во-первых, если вы выявили и прикинули угрозу, то, наверное, первый момент необходимо их как-то приоритизировать по вероятности возникновения и по тяжести возможных последствий и заниматься в первую очередь наиболее серьезными, которые могут привести к человеческим жертвам или крупным финансовым и инфраструктурным потерям. Анализ такой проводить желательно периодически с учетом произошедших изменений как в системе, так и в окружающем мире. То есть появилась, возможно, какая-то новая технология, какие-то новые решения. Да, привлекать специалистов и на этом этапе специалистов, консультантов по безопасности. Есть ряд организаций, оказывающих услуги аудита и консалтинга в сфере ИБ. Что немаловажно, это обязательно документировать и хранить опыт. Описание кейсов, принятых мер, помогли эти меры, не помогли, сработало, почему не сработало, и делиться этим по мере возможности в рамках, может быть, ассоциации, объединения, консорциума. То есть сейчас на момент старта всей этой штуки, как интернет вещей, мы... Нарабатываем технологическую базу и прецедентную базу. То есть без этого мы можем задержаться на многие годы, а может быть, и десятилетия. Обязательно документировать ошибки роста. А, то есть, как ваша система отреагировала на, например, влияние каких-то рыночных факторов? Были они предусмотрены, не были. Все это нужно. Нужно документировать и по возможности делиться. Да, вести журнал происшествий, подкрепляя его данными статистики. Количество происшествий, сумму ущерба, количество жертв, какая причина. И да, предоставлять по возможности эти данные сообществу. Даже если полная анонимность возможно, и вы боитесь какие-то реализовать репутационные риски, но порой бывает так, что признаться в ошибке лучше самому и заранее, чем услышать об ошибке своей в СМИ и когда-то потом. То есть последствия для репутации здесь будут совершенно разные. Этап выработки мер. Меры здесь как организационные, так и технические. Ну... Первый момент – это, конечно же, да, раздача прав доступа участникам. Обычные техника или конечные датчик где-то висящие, не должны иметь род доступ в вашу систему и содержать дыры, способствующие получению такого доступа. Разграничивайте зоны доступа для чужих, для своих. Установите зоны контакта сотрудников разных подразделений. Если вы менеджер по персоналу, то вам нечего делать в горячем цеху, у вас есть кабинет, куда вы можете, например, позвать требуемого вам сотрудника и разговаривайте с ним там. Должностные инструкции, это то, что... И инструкции, соответственно, по технике безопасности, это то, что написано крови. Что можно, чего нельзя. Желательно проводить периодическое обучение сотрудников, инструктировать их по технике безопасности, брать с них подпись и... Немаловажно, может быть, даже экзаменовать по знанию каких-то критически важных вещей. Защита оборудования от внешнего воздействия. То есть природного злома умысла, дурака, то есть просто датчик с проводами, это не выход. Нужно его как-то, собственно, защитить, может быть, от физического доступа, антивандального. Защита каналов связи. Между оборудованием, то, о чем мы говорили, собственно, немного выше. Без криптографии мы здесь никуда не уедем. Своевременный мониторинг состояния оборудования и, может быть, людей там, на здоровье, трезвость. Это все должно быть, если у вас серьезное большое производство, где работает много людей в ответственных зонах. Модификация системы и, может быть, даже ее архитектура с учетом появления новых угроз. Это то, что нужно делать периодически, анализировать. Какова будет реакция системы вашей на реализованную угрозу? То есть, что делать, если шит, как говорится, хэпплант? Умная система должна по идее, обладать иммунитетом, который должен совершенствоваться с каждым новым отражением угрозы. Этого можно добиться как своевременным обновлением ПО, так и, например, использованием эвристических механизмов или механизмов слабого искусственного интеллекта. Такой момент, как взаимодействие со СМИ. То есть обязательно выработайте план взаимодействия с прессой в случае инцидента резервируйте каналы связи управления источников данных. Контролируйте приборы или датчики, сравнивая их показания с соседними приборами, которые стоят в похожих условиях. То есть у каждого прибора есть некие свои референсные значения. И аутентификация данных может осуществляться не только по показаниям самого устройства, но и исходя из сравнительного анализа со смежными датчиками, например. Также полезно бывает в системах особой важности использовать параллельные системы контроля оборудования, такие как видеонаблюдение, датчики вскрытия и перемещения. Вот вы видите на слайде цифры 2239, это собственно номер приказов стек, где подобные меры достаточно хорошо изложены. Рекомендую почитать тем, кто занимается разработкой систем. Приказ писали достаточно умные люди, и там многие аспекты освещены. То есть, что нужно делать, а то, как это делать, но ну, надеюсь, мы поговорим в следующих наших встречах. Собственно, да, приоритизация угроз. Вот вы видите в таблице на слайде о, объекты угрозы приведен такой примерный список угроз для системы, использующей датчики, шлюзы и центральный сервер. То есть таблицу в такую сводим потенциальные угрозы, меры противодействия, стоимость мер, которые можно представить, например, не в абсолютном значении, а в виде отношения затрат к количеству объектов. Если система какая-то масштабируемая и ее объем зависит от конкретного случая. Оценка затрат может базировать как на основе текущих данных, так и данных статистики. Если они будут где-то опубликованы, например, в сообществе, такая-то контора, такой-то объем. Понятно, что вся эта информация – это как бы ноу-хау вашего бизнеса, но здесь как бы нужно выбирать, наверное, компромисс какой-то. И по возможности делиться информацией, поскольку все мы сейчас в плане Айот плаваем, по сути, в Голубом океане. Применений может быть миллион. Тоже ЖКХ это хоть и занимает огромный спектр, но в плане идей там, ну, может быть, это проценты вот того, чего может быть. Mm -hmm. Ну и, собственно, само ведение такой статистики, такая аналитика и экспертиза, она сама может вполне стать основой успешного отдельного бизнеса. Так что тоже можно на эту тему подумать, кому интересно. Ну, далее наша угроза следует выделить некие приоритеты и, собственно, расставить. Занимаемся самыми серьезными. Далее. Действуем. Конечно же, устраняем угрозы жизни и здоровью, Устраняем противоречия с законом на основе, соответственно, текущих и, возможно, каких-то перспективных данных. Это все можно оследить и примерно угадать тренды. А, то проблема в том, что а, меры, принятые потом, они могут быть достаточно, ну, намного дороже. А, устраняя возможность несанкционированного не доступа к данным, защищаем каналы связи, защищаем устройства и данные, обязательно протоколируем меры, обязательно делимся опытом и проводим регулярные аудиции с учетом новых факторов. Собственно, это то, что хотелось бы что бы делали наши вендоры? Что же делать обывателю? Ну, к сожалению, ситуация складывается таким образом, что значительная часть общества сегодняшнего окажется вообще за пределами понимания того, а что, собственно, происходит в технологическом мире, куда он пойдет. Это печально, но это стоит признать. Шанс запрыгнуть в уходящий поезд новых технологий будет не у всех. С большой вероятностью за бортом окажутся такие категории граждан, как пенсионеры, люди, не получившие хорошего образования, как вот социально необустроенные граждане, то есть те, кто не готовы к переменам и приходу новых вений. С чем может столкнуться обыватель? Ну, конечно же, это мошенничество с применением новых технологий. То есть случаев мошенничества с телефонами и смарт-картами – миллион. Это кражи персональных данных и биометрических и это, например, если у вас умный дом или умные счетчики стоят, то отслеживание, например, по активности бытовых приборов и умных устройств. То есть даже не обязательно расшифровывать информацию, которую передают ваши счетчики воды или электричества по тем же LPWAN. Достаточно просто анализировать факт передачи данных, чтобы понять, дома вы или нет. Что можно посоветовать обывателю? Ну, конечно же, это по возможности изучать проблематику технологических новшеств. Это, да, трудно, но это нужно делать. Ответственно относиться к своим персональным данным и данным биометрии, не разбрасываться ими направо и налево. Взаимодействовать только по возможности, если вы предоставляете данные свои биометрические и персональные, взаимодействовать только с аккредитованными организациями, будь то банки, госслужбы, ЖКХ, магазины, почтовые службы. Ни в коем случае не надо бегать в ларьки, там, займите денег сейчас. По возможности, конечно, сейчас это маловозможно, не оставлять электронные следы, где попало. Хотя с приходом в нашу жизнь соцсетей различных онлайн-сервисов делать это сложнее с каждым разом. Использовать сложные пароли. сложные Действительно сложные пароли, многозначные, многосимвольные. И не использовать один пароль для разных сервисов. Взломают один сервис, взломают все остальные. Лучше, конечно же, использовать устройство персональной двухфакторной аутентификации, например, наш любимый рутотик. Использовать только сертифицированные устройства, то есть как аутентификации, так и какие-то бытовые приборы. То есть даже сертификат РСТ в каком-то случае может дать понять, что там не стоит каких-то мошеннических закладок разработчикам же решений необходимо прилагать усилия, чтобы ваш клиент пользователь в вашем случае по возможности избежал проблем связанных с применением всех этих вещей. Задача конечно сделать систему таким образом, чтобы не обеспечивался разумный баланс безопасности предсказуемости, дружественности к конечному пользователю. Это нелегко, но делать это необходимо. Вот в принципе, это одно из противоречий, которым, которыми занимается такая наука, как, например, ТРИС. Ну и, наверное, давайте закругляться. Что хочет сказать в заключении. Сегодня мы провели обзор проблематики Айот, насколько это позволило нам время. Попробовали сформулировать основные предпосылки к разработке методики решения этих проблем. В принципе, методиками занимается много людей, и задача как-то их объединить на какой-то платформе. То есть это задача комплексная, трудоемкая и требует ответственного подхода. Это трудно, заниматься этим необходимо. Если мы не хотим оказаться в ситуации технологического хаоса с непредсказуемыми последствиями, то... Делать это нужно.